Сторонушка, русская земля А там, где реки как сестры, встречаются, Старый город как реепайстай Князь Донской нас встречает За веками и годы промчались, А колонна как старый редут. У литого дворца в сквере блюдечка, Городские гуляния. You're mine